Stories. Я Вика, и я хочу Stories. Всем привет. Сегодня мы пишем самый первый подкаст нашей новой рубрики, называется Stories. И вот со мной рядом Артем Афян. Он адвокат и управляющий партнер компании «Юскутум». И справиться. Вы занимались 10 лет партнерским договором. Если нет, что, абсолютно нет. Да. Нет, видите? Я, я. просто вот 10 лет назад написал, и все, им не занимался абсолютно. То есть вы написали, отложили? Да, я могу рассказать, как это произошло. Давайте сразу, это да. Это произошло благодаря Коммунистической партии Украины, а именно, когда приезжал Элтон Джон. А я должен сказать, что я даже музыку Колтун Джонатан не особо как бы, привечал, и вся э, тема ЛГБТ, она, ну я не щал, что она меня как-то касается. Mm -hmm. И там произошло событие, просто в новостях увидел, как какой-то депутат от кумпартии сказал, что вот никогда в стране однополых браков не будет. И он был настолько некрасивый, я, кстати, не помню, кто это был, mm -hmm. но мне показалось кощунством, что настолько некрасивый человек указывает другим людям как им делать семьи. И это навело меня на такую мысль, э, собственный юридический челлендж, э, институт брака воссоздать с помощью других документов. Угу. доверенностей, договоров. Вот рядом вот у нас есть семейный кодекс да. с его прописанным браком. А вот есть общее положение гражданского кодекса, по которое определяют свободу договора. То есть мы с вами можем договориться о чем, о чем угодно. угодно. Главное, чтобы это не противоречило нормам закона. И э, я вот э, отнесся к этому серьезно, несколько месяцев писал этот договор, так увлекся. Потом как бы зарегистрировал на него авторские права, попробовал найти какую-то пару, у меня не получилось. У -у -у. Я никого особо не знал, и я как-то этот договор положил в стол. Э, до прошлого года, пока мы с Лесей снова поговорили, и вот Бей э, рассказал о том, что есть такой инструмент, и она в этом году решила им воспользоваться для того, чтобы связать себя со своей избранницей. Давайте на предысторию расскажем, что был пост у Олеси Соломина как раз о том, что она впервые подписала партнерский договор со своей партнершей. И после этого случился какой-то хайп в соцсетях. Я так понимаю, и к вам обращались журналисты очень часто, и к ней в том числе. И это, я так понимаю, прецедент, правильно, в украинской Смотри, истории? Смотрите, укра... вот как юрист. Прецедент – это решение суда, которое используется дальше. Это что-то, что произошло впервые, угу. что немного удивительно. И я очень рассчитываю, что вот это событие, оно немного позволит обществу как бы увидеть и осознать, что однополые союзы не приводят к никакому коллапсу. И, следовательно, вот борьба за однополые семьи, за вот, точнее, равенство брака или возможность таким парам заключать союзы, которые были бы, полностью отождествительным браку, она приблизится. Потому что, конечно, таким договором полностью воссоздать брак нельзя. Есть ряд норм императивных, есть налоговые нормы, и это обойти или как-то там э, выстроить с помощью гражданского договора нельзя. То есть это неправда, когда говорят, что это аналог гражданского брака. А, смотрите, вот, вот тут очень важно понимать, о чем говорят. Угу. Вот когда говорят, что это не брак, Имеется обычно в виду то, что э, согласно семейному кодексу браком признается только союз мужчины и женщины. Да, юридически, если говорить о том, что мы с вами общаемся той лексикой, которая соответствует четко букве закона, то это не брак. Но по своей сути тех отношений, которые э, хотят установить эти лица, ну, они стремятся к союзу, который как минимум приближен к браку. И вот для чего, в принципе, существует партнерский договор? Это зафиксировать некий союз. Украина не первая страна в мире, в которой есть партнерский договор. Mm -hmm. Зачастую он применяется в тех странах, где развод очень сложен. Это католические страны, это э, как раз, например, там, Италия, Испания. И он применяется не между гомосексуальными парами. Mm -hmm. э, если мы говорим о гражданском браке, зачастую мы... Э, как бы подразумеваем режим совместно нажитого имущества, вот договором он устанавливается. Поэтому в этом плане между сторонами установлены те отношения, которые обычно люди называют гражданским браком. Мне просто интересует такой момент. Я читала о том, что само понятие гражданского брака в Украине нет. То есть, как вы говорили, да, есть семья, в которой есть мужчина и женщина. Есть э, у нас еще так называемое ведение совместного хозяйства. Просто да. гражданский брак – это такой обывательский термин. Mm -hmm. Я не... Потому что, смотрите, он не совсем корректен. У нас любой брак гражданский. Есть гражданский, есть церковный. Вот они mm -hmm. разделяются так. А у нас под гражданским подразумевается фактическое проживание одной семьей. Ну, и это, получается, партнерский договор как раз это... Смотрите, по закону даже да. без партнерского договора одна семья, ну, как бы мужчина и женщина, проживая, вот ведя совместное хозяйство, по ним может быть распространен режим совместно нажатого имущества угу. это не очень просто потому что доказать что это именно совместно для того что это было совместное хозяйство а с учетом того как у нас сейчас часто ведется хозяйство то достаточно сложно ну это же не курей, там... А, обычно чаще всего это там совместное проживание. Но даже совместное проживание в течение месяца, в течение года само по себе тоже не устанавливает этого факта. То есть это такой очень сложный инструмент, который э, призван чаще защитить женщин, воспользоваться им непросто. Вот э, партнерский договор, во-первых, это больше, чем этот брак, потому что там больше обязательств сторон, там э, больше э, продуманное, урегулированное отношение. Например, по отношению ко второму ребенку, то есть к ребенку одного из партнеров, mm -hmm. Что партнер обязан позаботиться об этом ребенке. Вот В здесь... случае, если, да, с, случай, если да? с ним что-то случится. Безусловно, вот это, это партнерство, оно не тождественно семье, Потому что в семье там бы второй автоматически стал опекуном, здесь невозможно это сделать. Но возможно прописать обязательство партнера попытаться стать опекуном, то есть только мы можем обращать свои требования к нему, это частно-правовые отношения. И даже если у него это не получится, он обязан сделать так, что ребенок бы ни в чем не нуждался, то есть поддерживать его, несмотря на собственный статус опекуна. Хорошо, смотрите, вот, допустим, моделируем ситуацию, что-то таки случается с биологической мамой или биологическим отцом ребенка. Что дальше? То есть, с этим партнерским договором человек может пойти в суд. Правильно я так понимаю? То есть, какая его юридическая смотрите, сила? Э, вот тоже вопрос, который, на который очень сложно ответить, какая его юридическая сила. Вообще, да. в принципе, на этот вопрос не существует адекватного ответа, потому что юридическая сила ни в чем не измеряется, ни в джоулях. Не, ну, это все выборы, что так да, прямо, как Это нотариальный договор, он действует. Теперь, как его можно реализовать? Вот в том случае, если что-то случается с одним из партнеров, второй на основании этого договора. В органах опеки и попечительства может заявить, что если нет других родственников, которые готовы взять этого ребенка, потому что он все равно будет в последней очереди, то он хотел бы э, стать опекуном данного ребенка. И скорее всего э, этот договор тогда будет принят во внимание. То есть подвинуть э, классических родственников, которые связаны к ровной родства с ребенком с помощью договора не выйдет. Но это, как минимум, дополнительная подстраховка ребенку. Давайте мы, кстати, как-то ушли от этого вопроса, конкретно проговорим, под вот партнерский договор, что он регулирует, что там за обязанности. Потому что на самом деле их-то много. А, смотрите, а вообще на самом деле, вот что любопытно, партнерский договор, конструкция достаточно гибкая. Начнем с того, что он может заключаться как между однополой парой, так и между гетеросексуальной парой, так и между полиаморными семьями, то есть которых там, больше, больше двух. Да, также, в отличие от ограничений, поскольку здесь нету тех ограничений, которые есть в семейном кодексе, то тут можно регулировать практически все аспекты отношений, включая, например, обязательство вашего партнера приглашать вас на свидание раз в месяц. Включая возможность установления денежных санкций, если он это не делает. Вот если кто-то смотрел теорию большого взрыва, вот там был такой... Персонаж Шелдон Купер, он был такой достаточно странный и любил урегулировать отношения между своими близкими людьми, например, сожителем по квартире или своей девушкой, через такой длинный, огромный, объемный договор, который регулировал такие... Это, это комедия, там, например, о том, что количество свиданий в месяц, как, как разделять хобби. И я могу сказать, что в принципе, вот, вот если убрать там совсем стебные вещи, невозможно, например, и не, ну, как бы не получится описать количество раз исполнения супружеского долга. Вот здесь, здесь невозможно это сделать. Но регулировать те отношения, которые считаются приемлемыми, это возможно. Более того, вот, когда люди удивляются этому, я задаю вопрос у нас закреплен принцип свободы договора. По этой свободе договора мы с вами можем спокойно подписать договор, по которому там, вы обязаны один раз в год вводить меня в кино, и в этом ничего такого, там, как бы сверхъестественного нет. И мы можем даже прописать, что если вы это не делаете, то вы должны мне заплатить штраф в эквиваленте пяти пачек попкорна, например. Это нормально. Вопрос в том, просто, что это смешно, да, между нами, ну, как бы, но, с... Может, нет. с чего бы это вдруг. Но между людьми, которые встречаются, которые э, движутся к созданию семьи, которые э, хотят создать… Вот этот проект э, называется Love Unit, то есть Unit как ячейка общества, но основанная в первую очередь на э, взаимных чувствах, на, на любви то вот этот договор как раз и как-то вербализирует те правила, которые, по которым эта ячейка хочет существовать. И почему, мне кажется, об этом можно говорить, и это такой э, не просто прикольный казус, а сейчас наблюдается кризис семьи. Угу. Э, сколько, я не помню, по-моему, чуть ли не каждый второй брак заканчивается разводом. На мой взгляд, одна из причин этого заключается в том, что государство, во-первых, очень оперативно относится к браку. Вот смотрите, если вы хотите заняться бизнесом, вы можете зарегистрировать акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, полное товарищество, товарищество с дополнительной ответственностью, кооператив. К вашим услугам там граждан, хозяйственный кодекс, закон об акционерных обществах, куча всего. Если вы, допустим, хотите стать разработчиком, то к вашим услугам куча разновидностей договоров, вас государство не ограничивает. Но если вы хотите заключить брак, государство вам говорит, вот брак вот только такой, вот только так, только режим совместно нажитого имущества обязательно распространяется, и 50 на 50, и невозможно, например, сделать так, чтобы в случае, например, улеченной измены шел шаг к отступлению от равенства долей. Например, один да. изменил, имущество не получает. И второй как бы лучше. Невозможно никак нормально на сегодняшний день вписать в, в эту форму государственного брака вот эти гостевые браки, которые практикуются там. Ну, открытые браки, там, скорее, там, не являются предметом регулирования, но тоже не сильно вписывается. И вот мне кажется, один из кризисов того, что государство нам, как советское время, вот есть один вид гречки, вот его и едим, или один вид сосисок. Вот так же с браком. А такое вот гражданское партнерство, оно позволяет странам самим выбрать вот ту степень взаимосвязи, которая им комфортна. Но получается, она не перекрывает основные его вот законы о браке? Конечно Конечно, абсолютно. И а, тут это может, а, ну, как бы этот институт может развиваться дальше через принятие отдельного там, закона о гражданском партнерстве. Более того, такой предусмотрен в стратегии Украины. Они, правда, все грузнут, есть несколько а, законопроектов, но как-то все они так тяжеловато идут. И я думаю отчасти потому, что есть большое количество людей, которые предполагают, что... Вот если разрешить однополые браки, то прям Украина погибнет. Ну, я не склонен так считать. Я очень уважаю тех людей, которые следуют каким-то религиозным канонам. Но здесь у меня есть два контраргумента. Во-первых, если мы говорим о традиционных ценностях, то Рим, который задолго до крещения Руси сформировал свою правовую систему, предусматривал разные виды брака. Там были разные виды этой связи. И, во-вторых, мне кажется, что украинской семье намного больше угрожает алкоголизм и семейное насилие, да. чем Одно. то, что два человека одного пола там, начнут между собой устанавливать некий союз для того, чтобы урегулировать имущественные отношения. Поймите, ну давно же уже, ведь здесь речь не идет о разврате или однополом сексе. Понятно, что это никто не запрещает. Вопрос, как раз эти люди уже говорят о том, что они хотят нормально жить. Не спать, а именно жить и развивать вот свою ячейку общества. Я, если должен признаться, я не вижу причин отказывать им. Более того, экономически ну, наверное, это для нашего государства оптимально. И че, должен признаться, я, я, например, считаю, что хорошо бы разрешить однополым семьям усыновлять детей, потому что вот чем меньше детей будет в детских домах, тем лучше. Говорю, ну, как бы, будучи знакомым с этой проблемой, и более того, вот именно в этом вопросе за теми людьми, кто не усыновили ребенка или не а, помогают какому-либо детскому, детскому, детскому дому, я ну, не могу принять право на высказывание против усыновления. Потому что если человек с этим не сталкивался, то он теоретик, и никогда он не видел, насколько это сложно, никогда не прикладывал усилий к исправлению ситуации. Хорошо, давайте так. То есть я так понимаю, проблема больше всего в самом мышлении людей. Ну, то есть мышление не приведет к закону да, да, однополых вот, вот, браков. Ну, Нет, оно, наверное, приведет, но долго. И э, я уважаю то, что Леся и ее партнерша не захотели этого ждать. И они захотели вот сейчас уже установить это отношение. И опять же, насколько я знаю, там были пары, в том числе гетеросексуальные, которые изъявили желание заключить такое партнерство. У меня просто вопрос. Смотрите, как я предполагаю. У нас в стране и так очень сложно реагируют на какие-то вот регулировки там отношений, то есть того-то чего-то личного. И вот знаете, это как будет выглядеть. Приходит женщина и говорит, привет, я хочу там, с тобой заключить партнерский договор, вот как вы говорите, да, приноси мне букет. Там, раз в неделю, а он и скажет, Люба, ты шел? У нас и так брак. Смотрите, типа. да. Но... Что у нас вот, люди не готовы понимать? Ну, как мне Смотрите, лю люди никогда не готовы. Вопрос в том, что, как и любые инновации, они движимы проблемами. У, у нас отчасти именно поэтому браки распадаются, потому что люди не договариваются о том, в какой союз они входят. И когда говорят, сейчас чуть-чуть позволю себе такого там, философствования о семье, когда говорят о крепких семьях в старину, очень легко забывается, что там семья во многом держалась на достаточно сложном быте. Потому что мужчина должен был зарабатывать, обеспечивать, там, строить, делать хозяйство, а женщина должна была вести все это хозяйство. Сейчас, во-первых, ведение домашнего хозяйства значительно проще и заработок проще. То есть, если раньше напоругаться, у пары было времени, не знаю, там, пару дней зимой, когда вот, вот длинные Совсем ночи, нечего. да, нечего, и вроде как нечего делать, то сейчас одна из основных причин распада семьи в том, что люди по-разному видят свое будущее. Они как вот, не, даже не просто не сошлись характером, они развиваются в разном э, темпе. И это не дискредитирует людей, это просто говорит о том, что требования к браку изменились. А ведь у нас э, ну, к сожалению, программа там, даже школьная, она не подготавливает детей к этому. Да, у нас хорошо, что есть ОБЖ, то есть детей учат там, не совать пальцы в розетку, да. а, учат, как переходить переход, но подготавливать Конечно, к семье, к семье а, нет. Более того, знаю, в некоторых школах еще до сих пор сохранилось вот это вот разделение, это труд для мальчиков, это там, табуретку делать, а девочки учатся готовить. Да. Но лучше бы им в это время рассказали, чего ждать от супруга и как выстроить отношения. Это, мне кажется, было бы полезнее. Просто смотрите, партнерский договор, если вы говорите о том, что можно буквально все, что угодно вписать, то есть как бы пары, которые на него пойдут вот решать это сделать, уже априори должны быть как-то, знаете, очень Зрелыми. Не зрелые. Ну а как? Да, конечно. Более того, смотрите, в нашем обществе, если честно, с тем, как оно развивается, жить незрелым все тяжелее. И инфантильность ⁇ это огромная роскошь, которую себе могут позволить мало людей. Давайте вспомним все эти валютные кредиты, это финансовая инфантильность. Угу. А, о политической инфантильности говорить не буду, но... Ну, да. Все а, но я так да, но... но... Есть масса примеров, где за вот подобную беспечность и ожидание того, что за человека кто-то там что-то решит, приходится платить слишком дорого. Поэтому, конечно, во-первых, партнерский договор добровольно, То есть, ну, как бы не хотите, не заключайте. Это вообще никто никак заставить не может. Но для, для его заключения нужен определенный уровень осознанности. И я считаю, это благо. И наоборот, мне кажется, даже там... Хотя, если я не ошибаюсь, сейчас в ЗАГСе есть такая штука, как типа «подготовка будущих пар». Но это все равно не тот стресс-тест, когда им в конце концов говорят «слушайте, может вам не жениться, а стоит еще чуть-чуть побыть». Плюс вот партнерский договор ведь не единственный документ, которым регулируется отношения в паре. Mm -hmm. Есть еще договор о реализации родительских прав, так называемый коперентинг агремент И многие люди, которые не состоят в паре, им тоже связаны. И это тоже вот практика только набирает обороты, когда уже не судятся за элемент. а в договоре прописывают, mm -hmm. да, как они будут, вот какими они будут родителями, вот разведясь, находясь отдельно или в паре, какие обязательства у кого есть перед ребенком. Вы просто указывали о том, что партнерский договор, по факту, это проявление свободы. Но, смотрите, мы смотрим на документы, оказывается, это обязанности, обязанности, обязанности. А ведь он? это, наверное, это ну, одна из высших проявлений свободы. Это, в том числе, возможность самостоятельно ее ограничить ради чего-то. Взять <связано> на себя дополнительные обязанности. Это уже прям философия. Ну, право на это и основано, если не брать ту эквилибристику норм, которую, которой занимается Конституционный суд, или наш этот а, окружной суд города Киева, окружной административный суд города Киева, то право, в принципе, есть такое понятие «дух закона». И вот я почему еще говорю о свободе? У нас часто привыкли вот ждать этих свобод, вот ходить с, с плакатами, что-то требовать. А, или ждать, когда закон вообще примут, когда проголосуют его. Угу. А мне хочется показать, что иногда вот эти свободы нужно прийти и взять. Вот, вот, вот надо просто быть достаточно уверенными в себе, в себе и брать их. Государство не является источником наших прав и свобод. Само гражданское общество генерирует их. И вот хорошо было, чтобы у нас в стране мышление вот это вот ждать, что есть какой-то некий царь, есть босс, начальник. У государства оно ушло, а потихоньку приходило то, что мы сами Может государство. И на нас ответственность. И поэтому, если у нас там в доме грязно, это наша вина. Если семья разваливается, это наша вина. И надо самим что-то с этим делать. У меня просто вот вопрос. Вы тогда указали о том, что на самом деле это договор и для гетеросексуальных пар в том числе. Но почему именно изначально он появился как для ЛГБТ пар? Потому что они вообще никак не реферили? Да, потому что у них проблема острее. Ну, потому что для обычной пары ну, как бы, хочешь, живи так, во-первых, ты не осуждаешься, а во-вторых, хотите, заключаете брак. Ну, вроде, вроде как опции есть, реферили. а тут вообще ничего нет. И поэтому, наверное, здесь и реакция острее, потому что Такие люди поражены в правах. А ведь мы говорим о том, что... Вот я недавно, благодаря всей этой теме, видите, соприкоснулся с этой ЛГБТ-тусовкой, увидел людей, которые 20 лет живут вместе. Ну, то есть у них реальная семья. Причем, возможно, больше семья, чем, чем, чем, у, некоторых чем, чем у некоторых гетеросексуальных. И там человек говорит, привел простую математику. Вот ему уже там немало лет, и он подумывает о наследстве. И он говорит, вот смотрите, есть пара, которая, допустим, живет на зарплату 20 тысяч гривен в месяц. Вот такая как бы киевская зарплата. Да, средняя. Да. И при этом владеют квартирой, которая стоит, давайте, как гуманитарий, миллион гривен в всего. То есть это какая-то такая там хрущевка, не небогатая абсолютно обычная. Вот если он передаст это по завещанию человеку, с которым он прожил жизнь, то тот человек, чтобы принять его, должен будет заплатить 5% налога. Что я говорю 5% с одного миллиона? Это 50 тысяч, это 2,5 зарплаты. И вроде бы проблема не такая прям острая, но, э, но люди, ну, как бы она беспокоит людей. И отказывать им э, говорить о том, что ну, правильно вам и не нужно, это ну, тоже вроде бы глупо. Кстати, вот что интересно, я читал недавно э, такое как бы наблюдение, исследование по поводу детей. Оказывается, гомосексуальные пары и в основном, кстати, это девушки. Ну, то есть в основном женщины воспитывают детей. Хотя, я не знаю здесь, какая статистика. В Украине, а... мне кажется, если честно, никто не считал. Ну, как мне... извините, Вы знаете, извините, большое баба, количество говорили, украинцев конечно. воспитано однополными семьями, состоящими из мамы и бабушки. А, поэтому давайте не забывать об этом. Класс. То, а, если мы говорим о гомосексуальных семьях, то они зачастую даже более консервативны, чем обычные. В плане того, что они там, разреш... насколько они разрешают ребенку играть в компьютерные игры и тому подобное. То есть мы говорим действительно о ну, обычной, очень скучной, банальной ячейки общества. Там нету ничего… Сверх адского, которому… Да вы... не то что адского, там даже ничего особо интересного нет. нет никаких ни перьев, ничего. Ну вот просто два человека. Ну, вот живут э, два человека одного пола. Есть же там друзья, которые могут жить годами, там снимая квартиру. И тут, наверное, самое ключевое – это вот возможность урегулировать эти отношения. И мне понравилось в 2015 году, как суд, Верховный суд Соединенных Штатов Америки он обосновал право людей на однополый брак. Во-первых, там было сказано, что... Такие люди не движимы желанием дискредитировать институт брака. Наоборот, они уважают его. И только брак соответствует тому уровню взаимосвязи, который отвечает их действительным отношениям. Поэтому их притязаниям нельзя препятствовать. То есть это неправильно чинить им препоны здесь. И ну, как бы я должен признать, что вот контраргументы против таких браков, опять же, да, против каких-то открытых браков, гостей. То есть, когда мы говорим, что украинцы консервативное общество, ну это давно не так. А, знаете, вот по статистике у нас говорят, что у нас там общество христианское. У нас количество населения, которое каждый день посещает церковь, ниже, чем в странах, которые считаются атеистическими. Это каждую неделю. Посмотрите. То есть, просто получается, что у нас часто люди говорят, что они там исповедуют христианство, но, например не могут по догматам отличить и не знают, чем по догматам отличается католичество от православия. Ну, например, да. там Иисус Христос – это Бог или человек все-таки. И вот таких догматов есть определенное количество. Поэтому, когда такие люди говорят о том, что гомосексуальные браки – это богопротивно, зачастую они руководствуются некими мифами и домыслами о том, как они сами себе представляют христианство. А, хотя при этом я ну, как бы отдаю за людьми, там, оставляю за ними право, что им может не нравиться вся вот эта эстетика. Ну, как бы здесь, наверное, право каждого, но мы же говорим не, даже вот в данном случае, не о каком-то э, насильственном э, вымозоливании глаз другим людям, а просто о урегулировании отношений между двумя людьми. Ну, давайте пройдемся по тому договору, который был у Олеси. То есть там были пункты: три блока: три первый блок имущество, Сами, режим совместно нажатого имущества классически то, что мы называем гражданской семьей. Второй блок это обращение к органам другим, СИЗО, медицина это к ним к договору прилагается ряд заявлений с просьбой пустить человека в реанимацию. И третий блок это, это если очень крупноблочно, это обязательства второго партнера по отношению к ребенку. И вот обязательства на случай Смерть. будущих детей. Да. Просто вот я о чем подумала. У нас вот недавно есть аналог ДИЕ да? запустили ДИ да. электронные документы. Вроде как все зарегистрировано, разрешено, Федоров говорит каждый день, что вот заходите на почту в супермаркет, показывайте электронный паспорт, все хорошо, но по факту, спустя какое-то время, ты заходишь в супермаркет, некоторые крупные компании отказывают и говорят, что, ну, что вот мы послушайте. вот не хотим. Я просто вот подумала, аналогия, смотрите, вот есть партнерский договор, вы его берете, приходите в реанимацию, здравствуйте, я хочу попасть, это моя пара. А вам говорят, что Конечно. такое Вот свидания, во Да, ну так да, -то давайте... Так точно так же. А что, вы, у нас разве законным правам не отказывают? У нас разве не бывает такого, что человек приходит, не знаю, в ЖЭК и говорит, вы должны это сделать, а ему говорят, идите нафиг. Ну, так для кого будет удивлением, что в том числе и тот же партнерский договор может вызвать такую же реакцию? И здесь надо точно так же, как со всеми любыми другими правами, быть готовым их защищать. Угу. Вот и все. А по поводу ДИ, то точно так же любая инновация встречает какое-то сопротивление, но время расставит все на свои места и должен признаться, я считаю, ДИИ это лучше, что произошло в нашей стране за последние несколько лет. Мы оценим это только спустя, я думаю, пару лет. Но, как но... все. Да, но, но, но, нет, но это, это колоссальный а, прорыв в плане комфорта общения с государством. Я вот э, насчет суда думаю, смотрите, получается, если мы идем отстаивать свои права по этому договору, да. Да, вы указываете о том, что вы готовы лично да. приходить и отстаивать. Это просто э, сказано из-за того, что вы уже ожидаете, что будет очень много спорных моментов? Нет, я просто, во-первых, я вынужден был так сказать, потому что много людей сказали, да, там в суде этот договор легко разбить. Да, вот. Ну, понимаете, вот эта фраза легко разбить, ну, приди, разбей. Ну, ну, честно. Да, ну вот, вот я этот, готов принять этот вызов э, и с удовольствием посмотрю на такие иски. А, ну а в остальном, конечно, вот интересно посодействовать этой инициативе. Серьезно, я считаю, что это может тоже как-то банально прозвучит. Чем быстрее наше общество преодолеет вот этот вот мистический страх перед э, однополыми семьями, тем лучше будет для самого общества. Проблема неприятия в, э, в низком культурном капитале. Вот э, понимаете, что любопытно? И тут хейтеры взросились, знаете. Э, да, но меня удивляет, почему у нас такое количество людей не приемлет однополые браки, а более или менее нормально воспринимают коррупцию. Украина. Если говорить или об Украине, да, то, то, или насилие в семье, Украину скорее погубят эти явления. Украину скорее погубят безответственные в экологическом плане предприятия, которые загрязняют Днепр, а не то, что два человека даже спят друг с другом как-то не так, как нам представляется правильно. Поэтому я здесь просто искренне не понимаю… Вот, там приоритизацию угроз нависших над нашей страной. Знаете, мне еще может казаться э, такая ситуация о том, что некоторые люди, даже если вот им приемлемы, могут сказать, не на часе. Вот у нас очень. Именно поэтому законы проблем. не проходят. Вот потому что, конечно, не на часе, потому что, конечно, у нас, у нас страна постоянно 30 лет летит в пропасть. И когда тут заниматься вопросами прав какого-то там относительно незначительного количества населения. Хотя статистика вроде как показывает, что порядка пяти процентов населения является, имеют вот эту вот гомосексуальность. Mm -hmm. Ну, люди явно это не признают. Или вы имеете в виду те, которые уже признали? Нет, нет, нет. Не признают. В том-то том -то и проблема, что ряд людей страдают, потому что они не могут... Ну, смотрите, давайте тоже. Когда мы говорим о традиционных ценностях, когда-то не принято было признавать, что ты еврей. И ну, люди это скрывали. И, ск и сколько людей поменяли фамилии. Ну, если честно, если сейчас кто-то там скажет, что евреем быть как-то зазорно или неправильно, но я лично первый готов плюнуть ему в лицо. Я, я сам имею еврейскую кровь, и горжусь ей. И ну, это, это просто... Про ромскую культуру сказать. Ну, вот. И, и, и не только стереотипизация, но почему так один человек пытается сказать, что другой какой-то не такой. Вот это в основе своей, ну, как бы позвольте себе такой свой, идиотизм одного и того же порядка. Я считаю, вот коррупционер. Плохой. Вот, вот тот, кто ворует из бюджета, вот, вот его давайте, его там, не знаю, проводить пикет, осуждать, не подавайте ему руки. Но нет, у нас человек, который убил другого человека во время охоты на этого человека, не во время случайных охоты, избирается народным депутатом. Ну, давайте вот дальше вот -вот будем Мы рассказывать будем. о толерантности или о ценностях украинского общества. У нас проблема с ценностями есть. И проблема далеко за полем полового поведения. А насчет хейтерства были какие-то к вам обращения? Вот как вы говорите, у нас много людей, Вы которые... да, знаете, ну, наверное, которые... у меня живу в какой-то там этот, а, таком социальном пузыре. Было несколько людей, которые сказали, ну, что они считают это неприемлемо. Но они не, не то, что осудили, ну вот они высказались сами. Я прекрасно понимаю, что людям в возрасте это сложно принять. Ну, и более того, я абсолютно не осуждаю. Они прожили жизнь, сформировались в другом обществе с другими постулатами. Многим людям старшего поколения и капитализм-то тоже не очень-то принимается. И это нормально. Но надо понимать ту грань, которую человек способен откоррелировать свою картину мира или собственное поведение. Но какого-то хейта в этом связи не было. А что любопытно, было какое-то негодование некоторых правозащитников из ЛГБТ-сферы. Очень удивительно, потому что они начали публично так а, дискредитировать эту инициативу. Если мне, например, за себя абсолютно не обидно, то мне было странно, что они вроде как должны защищать таких людей, как Алеса. Но вместо того, чтобы, не знаю, написать ей в личку, там что-то предложить, там исправить контракт, ну они как-то, ну, мне кажется, некая уязвленная гордость профессиональная, может Что быть. они не додумались? Я не, не знаю, понимаете. Дело в том, что я-то не правозащитник, я сделал намного меньше, чем они, и просто, возможно, я не знаю о том, что так так неправильно, пришел и сделал. Вот так это... делаются все самые великие, знаете, Ну, не, знаете, это, не, это не, не, не великий шаг, но нет, я, это аналогия просто аналогия иногда надо не знать, что это, это, это плохо или неправильно. Мотаем просто и, себе. И, и более того, я все равно продолжаю считать, ну, как бы один из аргументов, что якобы вот это заключение партнерства, оно замедлит принятие закона, потому что скажут, ну все, нафига вам закон. Но еще раз да. подчеркиваю, мы коммуницируем что это э, не подменяет брак, ну, не, нельзя полностью воссоздать. При этом, э, я считаю, это все-таки шагом вперед, потому что должна произойти дестигматизация. Ну вот, с принятием закона, вот уже будет понятно, вот, вот уже сколько у нас там, две недели брак заключен, метеорит не прилетел, врата ада не разверзлись. Ну, проблемы с бюджетом, но вряд ли это как-то сильно связано просто... с браком Алесси. Да. Тут друг, другая плоскость проблем. А насчет гетеросексуальных пар, вы говорили, что к вам несколько тоже уже... Не к нам, там получается проект Love Unit, там предоставляют заявки. Ага. Я не знаю точно их статус, но заинтересовались. Ну есть. У меня вопрос, то есть это уже пары, которые связаны браком? Которые какое-то время нет, которые какое-то время да. живут вместе, и вот у них их немного смущает вот этот госбрак. Вся, опять же, с чем связано да, у людей отношение к обычному браку? Это женщина с начосом, читающая какие-то патетические нафталиновые речи про лодку, быт, вот это вот всякая лодка любви, а, а, арифы быта, вот ну, какая-то такая мантра есть, а, клише. И современную молодежь это не то, что не вдохновляет, это, это отпугивает очень сильно. Возможно, в этом причина, не знаю, посмотрим. Например, есть у нас брак. Возможно ли, будучи в браке, еще заключить партнерский договор? Я считаю, что скорее всего нет. Потому что для людей, находящихся в, находящихся в браке, есть а, брачный договор. При этом законодательство позволяет между ними и другие виды договоров. Но партнерский договор настолько похож на брачный, вот. ну вот в, в части, что, наверное, а, это может быть признано мнимой сделкой, и ограничения брачного договора будут распространены на партнерские Поэтому я не могу рекомендовать людям заключать именно партнерские Но опять же, ну, брачный тоже можно прописать много чего А вот брачный, конечно, ну, как бы я очень рекомендую заключать Это именно шаг к осознанному браку Он смущает, потому что вроде бы надо подумать, а как мы будем разводиться да. Но единожды подумав об этом, если эта мысль не испугала, это делает семью на самом деле крепче это же опять возвращает меня к тому, что даже не тот вопрос о том, вот, а что будет, если мы разведемся, а я кому-то буду что-то должен. Меня больше смущает то, что у нас люди фактически подумают о том, так мы что вот так в шлюбе? что ты меня не любишь, ты меня не поважаешь, а ты меня тягнешь? Понимаете? Да, да, это вот тоже один из таких стереотипов о том, что для брака вот нужно только любовь и все, и вот ну как бы вот этой вот химии внутренней которая основана на гормонах, на деятельности надпочечников, хватит, чтобы прожить всю жизнь. Если жизнь предполагается короткая там, на протяжении 3-5 лет, то, наверное, хватит. Если в планах пожить подольше, то надо понимать, что э, многие вещи все равно придется проговаривать. Ну, вот каждая семья все равно сталкивается со всякими сложностями. Угу. И даже за теми вот пожилыми парами, которыми принято восхищаться, мы редко, вот особенно там, когда так со стороны восхищаются, редко знаем, сколько внутри им пришлось пережить и, и прожить проблем. И поэтому тут нельзя мыслить стереотипами. И все-таки в развитом обществе, в Европе, к культурной частью которого мы как-никак являемся, Украина без, давайте так говорить прямо, без Европы ничего из себя не представляет, мы часть европейской культуры. Это давность. Даже мы, Ну, этому. так и даже, я беру не вопрос политики, культурно. Вот мы без европейской культуры, Украины нет. И Украина тоже сделала свой определенный вклад в европейскую культуру. Мы не азиаты, мы не, там, не мусульманская культура. Мы вот восточноевропейская классическая. Вот эта культура, она развивается так, что отношение к браку как к осознанному выбору людей. И ключевое слово здесь осознанному. Это и отодвижение времени вступления в брак. То есть и в Украине это тоже наблюдается. Это и такое более рачительное, осознанное отношение к тому, в каком состоянии нужно вступать в брак. Это и определение имущественного ценза для себя, что вот мы можем вступить в брак после того, как. И это, мне кажется, скорее хорошо, потому что это... Один из инструментов повышения благосостояния в целом. Что такие люди скорее воспитают, скорее, я вот подчеркиваю здесь, потому что здесь нету четких форм, достойных, самодостаточных и состоявшихся детей. А вот эта вот позиция, которая тоже есть такой да, почти мем, «дал Бог зайку, даст и лужайку», это проявление как раз мистического мышления, это очень опасно хорошо, можно так сказать, допустим, что партнерский договор, это договор регулирующий семью, или то, что близко к семье, до момента вступления в брак. То есть, что как бы сила да. и прописаны приблизительно одинаково. Да, я думаю, что это так можно сказать. То есть, с заключением брака те положения партнерского договора, которые останутся в силе, это находится под вопросом. То есть это угу. надо там отдельно развязывать, пока мне просто не приходилось это делать. И можно так говорить, что, например, если мы заключаем партнерский договор, он подготовит нас к брачному контракту. Можно так? Нет, Сам партнерский договор может быть уже фактически брачным контрактом. Более того, угу. мало, мало какие пары знают, что брачный контракт можно заключить до вступления брака, а он э, начнет действовать с момента вступления Для брака. брака. И вот теперь, допустим, есть этот партнерский договор. Олеся говорила в своих статьях о том, что он не идеален, и его можно доработать. Да, конечно. Послушайте, ну а когда? Разве первый айфон идеален? Вот, вот какой айфон у вас сейчас? Ну, не первый. Ну, да. Ну, вот э, так, так и с любым продуктом. То есть, например, усовершенствованием этого договора будете заниматься вы, или можно кому угодно, допустим, взять его за основу и сказать, вот я вижу, например, можно вот здесь Можно, усовершенствовать. можно усовершенствовать, но мы претендуем на то, что все-таки мы были центром по распространению угу. информации, как-никак я отношу договор к собственному праву интеллектуальной собственности, и ну, мне бы хотелось, чтобы люди, к минимуму, начинали свою семью не с нарушения чужого права интеллектуальной Это почти как с изменой, знаете. И хорошо сейчас вот из тех недостатков, которые там есть, что вы уже видите, что можно было бы дополнить? Да пока еще рано об этом говорить. Скорее всего, мы будем говорить о недостатках, это при формулировках, когда столкнемся с деятельностью банковской системы, правоохранительной. У -у -у. То есть это будет это такой длинный процесс. То есть когда не... его возьмут, уже да, пойдут да. в суд. Ну, смотрите, я говорю это количество. А, правозащитников, которые обращались, разослал договор, но как-то никто пока не прислал мне там красным Пока ну, по типа. не текст. да, пока не было. А, а по парам? Вот пока это, это только Олеся с ее Там какое-то количество пар готовится, я не знаю. Готовится. Но да, Он ну, ну, они, они должны узнать больше, они там. Да что же, нету задачи, там, как можно скорее наколотить этих договоров между людьми, которые завтра начнут их расторгать. И тогда вот вопрос. Есть этот договор, что дальше? Я так понимаю, что дальше все равно мы хотим легализации однополых браков. Это Смотрите, ну это не совсем это... моя тема, ну то есть я же этим занимаюсь. Есть движения, да, которые занимаются этим и будут продолжать этим заниматься. Но вы как юрист, вы можете дать прогноз? Вот вы говорите, у нас так тянутся этими законами, тянут. Когда это случится? Слышите, скажем, мы, на а раньше. Когда, когда вы в одном предложении употребляете, вот У нас в стране и прогноз То то, то ответ на этот вопрос апри априори невероятно сложен Не знаю Ну вот прям вообще не знаю Может быть это произойдет там, В следующем году, может через 10 лет Без понятия Но по крайней мере этот мелкий шажочек что-то Ну Я же говорю, он, он по крайней мере покажет Что это не страшно, это есть Что, что есть на это запрос И для общества опасности нету в этом и, то есть, давайте так, это больше на самом деле маркер для людей, чтобы да, поменять их мышление, конечно, чем юридические. Конечно, потому что отказ в основном идет, что а как же воспримут люди. И даже, я правда даже не помню. Да, вот я не помню, правда, вот эти марши равенства, там какие-то альтернативные марши есть или нет. Я, угу. У меня в памяти, что марши против вот этого прайда, они вроде бы все менее многочисленны. Да, на самом деле, люди менее агрессивно настроены. Да, ну то есть уже какой-то диалог. Ведь на самом деле, как показывает пример католических стран, где Папа Римский уже признал, и ему муж принадлежит, это достаточно популярная фраза, «Кто я такой, чтобы осуждать да. геев?» Этот пример показывает, что и с религиозными ценностями вот эти гомосексуальные отношения вроде бы вступают не в такой уж неразрешимый конфликт. Тут остается просто ждать, когда вот те люди, которые считают, что они несут в себе традиционную ценность, готовы будут пересмотреть свой взгляд на традиционную ценность. Я, если честно, считаю, что единственной традиционной ценностью является любовь. Все остальное это уже Очень придумки, которые потом наслоились на базовую ну, здесь могут, как там Леся Классман написала, было скрипоносство, если не было, да? Как ну, смотрите, скрипоносство же, это же появится, это... ругательство такое. Кого обычно называют скрипоносством? Это же российское слово «скрепы». Это да. те люди, которые как-то домысливают или трактуют обычные религиозные и исторические нормы, и из них пытаются вычленить правила, которые нужно применять сейчас, и более того, диктовать это другим. Если честно, вот если посмотреть на это под этим углом, занятие достаточно дурацкое. Ну, не очень продуктивное, не очень обоснованное. Намного лучше, если честно, вот в Украине есть что делать. Вот куча, вот опять же, куча у коррупционеров, у есть, ну, ловите да? их, ну, пожалуйста. Памятники за это, мне кажется, будут ставить. Вот помогите разрушить коррупцию в судах, реформировать, идите на госслужбу, чистите парки, помогайте там, не знаю баллотируйтесь местные советы, делайте в конце концов ОСББ дома и делайте дома чище. Это все намного более конструктивно и созидательно, чем протестовать против однополых браков. Повторюсь, я, видите, звучу так странно, потому что сам я не отношу себя к ЛГБТ-тусовке. То есть вы гетеросексуал? Да, я гетеросексуал. Класс. А как вы заинтересовались? Почему? Я вы же говорили? говорю, для меня это был коммунистическая партия Украины. Вот главный поставщик лояльных к ЛГБТ-людей. А, я до этого даже не знал толком, кто в моем окружении, эм, как я правильно говорить, гомосексуал. Видите, я даже в терминах не очень-то силен, а кто нет. Ну, да, ну мне как-то это было ну, не очень интересно, меня не касалось. Меня никогда не волновало, как другие люди предпочитают заниматься сексом, потому что, как бы, ну, я... Меня, я свечку там не держу, меня свечку держать не приглашают и интересно в этом особо не вижу. А, поэтому и даже сейчас вот я считаю, что а, я не планирую посвятить себя борьбе за права ЛГБТ. Есть люди, которые лучше с этим справляются, дольше, они лучше понимают, они изнутри знают эту проблематику, они за нее платят вот своим временем и силами. И я абсолютно, мой вклад это не их ихнему, я просто так сказать, знаете, как я просто хороший юрист. Вот я нашел решение одной конкретной задачи. Вот я, я считаю себя хорошим юристом. Возможно, не самым лучшим, но хожу в топ 100 юрист. Вот эго у меня, конечно есть, но в остальном вот эта вот борьба, она скорее всего продолжится. А я же считаю, что обществу надо осознать, что угроз со стороны ЛГБТ для украинского общества намного меньше, чем принято думать. Угу. На самом деле, мне кажется, главная угроза это именно вот это вот традиционное мышление. Хотя кто сказал, где традиция, а где нет? Это да, определение не традиции. Да и что такое, опять же традиция. Знаете, вот по традиции можно очень много говорить. Это, эм... ну, это уже на восточной Украине и хуже там намного хуже в России было традиционно было снахачество. Угу. Это когда из-за того, что мужчины уходили на зарубитки, то глава семьи мог спать с невесткой. Да. Ну, давай, давайте не будем это возрождать. Это не самая здоровая традиция. И, и опять же, традиции надо хорошо изучать. Чаще всего люди, которые а, претендуют на то, что они носители религиозных ценностей, не могут нормально ориентироваться в священном писании. Я, ну, я уже это говорил. Поэтому, понимаете, тут непросвещенность. Это самый большой враг. И вот низкая культура. Образование. Надо что-то с образованием делать, усилять, улучшать. Mm -hmm. Ну, знаете, для начала с новой семьи вот эти вот... Поменять, ну, смотрите, да, я правильно. думаю, что не только Секс с образованием. неплохо было бы тоже. Да, но мне кажется, больше. Вот мы... Давайте честно. Украинцы давно не самая читающая нация. И очень не читающая нация. И э, это, наверное, фундамент проблем, потому что уроки сексуального образования в школе, ну, неплохо, но это все равно э, не создаст глубокой эмпатии. Вот на мой взгляд, э, если человек в своей жизни прочитал определенное количество книг и как-то сумел хоть чуть-чуть пропустить их через себя, то он уже не, ну, как бы не сможет быть настолько вот, примитивно жестоким по отношению к отличающимся людям. И это, наверное, основной маркер вот и европейской культуры, и того, что называется высокой культурой. Ведь там вот это, то, что у нас принято называть вседозволенностью, оно происходит, а именно широкие свободы, происходит не от упадка и разложения, а от осознания, возможности другого человека отличаться. И в том, что он отличается, нету ничего зазорного. И более того, общество в этом отличии получает намного больше. А, даже не, ну, глупо, да, наивно говорить, сколько там выдающихся культурных деятелей были. Кстати, этим, мне кажется, иногда злоупотребляют по поводу того, что сколько а, культурных деятелей были гомосексуалами. Но, тем не менее, вот, вот если не ущемлять этих людей, то, возможно, наше общество больше даст культуру. Ведь, давайте другую проблему назовем. Сколько Украина дала Нобелевских лауреатов по физике? А сколько по химии? А сколько по литературе? Вот давайте туда направим нашу энергию, будем там бороться, нещадно просто, со всей пролетарской ненавистью. Возьмемся за нашу науку, чтобы наконец-то хоть показать, что украинцы... Хотя бы с ирландцами могут сравниться. Достаточно идентичный во многих отношениях народ. Да, просто они с другой стороны Европы, поэтому им там, чуть больше наверное, повезло с соседями, хотя не всегда ирландцы готовы это да. признать но в целом какую какую Ирландия вложила вклады сколько у них есть Нобелевских скилов вот я не хочу дискредитировать этим Украину просто акцентировать на том где нам стоит прикладывать собственные куда усилие. взять эту энергию да конечно того, чтобы если, жена... то, что не... если уже на кто есть кто-то сказал что так не надо так не бывает ну надеемся на то что рано или поздно все равно у нас однополые браки Будут? Они а будут, поменяются. на самом деле, ну, это явно будут, потому что, это знаете, как в СССР пытались делать вид, что секса нет. Ну, это можно делать до определенного момента, но дальше это уже становится полным фарсом. Ну, точно так же и сейчас. Пытаться делать вид, что люди не живут семьями, ну, это фарс. Пытаться делать вид, что это чему-то угрожает, это тоже фарс.